Получается так, что у кого-то пропадает обоняние на один день, на, у кого-то на два, у кого-то на три недели, у кого-то кого на три месяца. Кого месяца. да. И а, самое интересное, оно возвращается, а, и у некоторых возникает... Ну, как бы сказать, извращен... извращенный запах. То есть они чувствуют только плохие запахи. У меня, допустим, обратная сторона. Я вообще перестала чувствовать плохие запахи, я чувствую только хорошее. Как это замечательно. Может, это о чем-то говорит? Кто в итоге чувствует? Ну, так как я по запахам раньше ставила диагноз, мне без этого немножко тяжело. Да, видите, как это, да, это печально. Более того, когда он возвращается, многие отмечают, что он все равно остается притупленным. Да. Оно, оно, обоняние, оно. Ну что, можно прокомментировать, да? Да, да. Что? Но давайте все-таки еще раз определимся с тем, что мы не можем потерю обоняния называть патокноманичным призмом. Все-таки это признак, который встречается у многих пациентов, и при том, по статистике, гипосмия и анусмия, то есть снижение или отсутствие обоняния, встречается именно при легких формах течения коронавирусной инфекции. И по различным статистическим данным этот симптом встречается в 30-80% случаев. То есть статистика до сих пор очень разноречива. По тогномоничным признакам мы можем все-таки называть тот признак, который встречается в 100% случаев, ну или близкий к тому. То есть все-таки, когда мы видим тот признак, по которому мы вообще можем поставить диагноз, да, там. А, сейчас можно много приводить примеров этих патогномоничных признаков, бог с ними, вот, а, но будем просто называть, что это не патагномоничные, а просто один из признаков коронавирусной инфекции. До сих пор до конца неизвестно, почему все-таки возникает нарушение обоняния. А, до сих пор эти механизмы до конца не изучены. Считается, что это может быть вызвано нарушением восприятия на уровне самих рецепторов, mm -hmm. а, когда запускается, например, стакиновый шторм. Но обычно, как бы при легкой степени цитокинового -то шторма одного нет. Вот. И а, но поражение обонятельных рецепторов, оно есть. Это связывают отчасти с тем, и мы говорили уже в прошлый раз об этом, что коронавирус, он тропен, тропен к нервной ткани. То есть он э, любит поражать нервную ткань. А также он любит поражать сосудистую стену. И мы поэтому и говорили в прошлый раз тоже, что механизмы, нарушения мне обоняния, могут быть разные. Связанные предположительно как с поражением самого обонятельного нерва, нерва и обонятельных рецепторов, так и с нарушением диссеминированного внутрисосудистого свертывания, да, то есть связанного с поражением сосудистых стенок и развитием а, так называемых энцефалитов. Энцефалитов, то есть воспаление вещества мозга э и микрокровоизлияние в вещество мозга с поражением тех или иных нервных функций, так скажем. Почему у многих пациентов наблюдается очень сильная слабость или наоборот возбуждение, нарушение, вплоть до нарушения э ориентации в пространстве. Я рассказывал случай, у меня была пациентка, которая говорит странные вещи. Вроде я уже и переболела, а уже прошло какое-то время, но я еду на машине, а, и в какой-то момент я понимаю, что я еду по встречной полосе. А вот откуда все-таки берется ну, потеря обоняния, тогда понятно, откуда берется вот это извращение, да? То есть некуда... А это тоже нарушение на уровне центральной нервной системы. Потому что ведь э, рецептор это периферический воспринимающий аппарат, и дальше уже нервный импульс идет в обонятельные центры головного мозга где он обрабатывается, и мы непосредственно уже воспринимаем запах как тот или иной. Поэтому вот как раз извращение запаха, извращение, оно может быть, конечно, только на центральном уровне, то есть на уровне вещества мозга, на уровне обонятельного центра. А это еще раз доказывает то, что... Коронавирус обладает нейротрудностью mm -hmm. и вызывает вот такие энцефалиты вследствие поражения сосудистых стен. То есть идет поражение на уровне самого обонятельного центра. С извращением обоняния мы сталкиваемся реже, чаще, конечно, с полным отсутствием обоняния, но пациенты действительно достаточно часто описывают извращение mm -hmm. а, обоняние в худшую сторону. Говорит, мне стало все противно пахнуть. Да, вот прям рассказываешь, что как будто тухлой рыбой пахнет, да, да, тухлым да, мясом, да, именно да. тухлятельным. Это уже как воспринимает запахи наш обонятельный центр. Значит, он уже не совсем адекватно обрабатывает информацию и выдает нам а, вот извращенное восприятие действительности. А, про восприятие хороших запахов, что вот я плохие теперь не чувствую, но я слышал еще один или два раза. То есть ну, это, то гораздо рез... это гораздо значит, реже. Но значит... видите, мы когда имеем какую-то функцию, думаем, ой, ну что такое обоняние? Ну не слышим и не слышим. Но вы понимаете, да, что обоняние очень сильно завязано со вкусовыми рецепторами. Почему И исчезает вкус? Вкус, заметьте, не исчезает. Если у вас, например, обоняние сохранено, то вкус, сам по себе, вкусовые восприятия, они никогда не исчезают сами по себе. То есть при сохраненном обонянии. Вкусовые ощущения исчезают только вместе с отсутствием обоняния. Потому что это две очень сильно взаимосвязанные функции. И вкусовые рецепторы воспринимают вкус как таковой только при наличии обоняния. Если нос нормально дышит, и обонятельная функция сохранена. Поэтому вслед за исчезновением обонятельной функции очень сильно, она не полностью исчезает, но очень сильно страдает. И вкусовая функция. Мы перестаем, у нас очень сильно притупляются вкусовые ощущения. А, что еще хотел сказать? Можно я... Да, еще... вот сейчас мысль закончу, <свят> что на самом деле мы начинаем ценить любые наши функции, когда мы их теряем. Пациенты мои начинают ценить голос, когда они его теряют. <свят> а до этого они даже иногда не задумываются, что голос может куда-то деться. И они не смогут коммуницировать с окружающим. Мы теряем обоняние, мы понимаем, что мы ничего не чувствуем. Вот элементарно, я сейчас похахмлю, у меня тоже был коронавирус в легкой форме, и я терял обоняние. Да было в ноябре месяце. Вот. У меня полностью отшибло где-то дней через 5 нюх, и он восстановился где-то недели через 2. Вот. Но когда был пик этой потери, то есть я не чувствовал вообще, я захожу в коридор. И я вижу какую-то вот коричневую лужицу, понимаете, у порога. И я не понимаю, то есть, то ли это вот я смотрю и не пойму, а когда так бы было, так слякотно достаточно в ноябре. Вот, а, слякоть. И я не понимаю, то ли это собу грязь натекла, ага. то ли это а, ну собачка. Немножко пропоносило, понимаете? И я подношу вот, этот, вот эту субстанцию к носу, и я понимаю, что я вообще не чувствую все-таки, что это такое. То есть для меня осталось эта загадка. Ну, я это аккуратно убрал, и все. Вот вам, пожалуйста, мы с вами, да, когда сидит у меня танзелитный пациент, я его смотрю, и у него тоже, например, запах изо рта. Конечно, для нас и особенно вот тоже вот для врачей, лекторов. Для он... меня вообще это потеря, потеря, да, потому, конечно, что потому что я так что... определяю грибок, гной да. или там периодонтит. Да, мы во многом, конечно, ориентируемся вот на нашу вот эту первую сигнальную систему, на обоняние, осязание, зрение, слух и так далее. Вот. и, конечно, каждая функция она нам не зря и она и каждая важна. И без каждой а, качество жизни нашей будет существенно страдать. Ну вот я хотела бы вам задать такой вопрос а, на предмет, как мы меняемся с потерей обоняния. Но вот я могу сказать, что я а, такой человек нюхач, да, то есть я обожаю ароматы, и я чувствую некоторые тонкие ноты, хотя... Это, ну, скажем, не моя профессиональная деятельность, да, там выбирать духи или еще что-то. Но я получаю от аромата нереальное какое-то удовольствие, да, которое запускает у меня определенные процессы, которые, от которых я, ну, вот... А там определенные гормоны радости вырабатываются. Также я определяю, хочется мне общаться с человеком или нет. И даже элементарная вещь, отравлюсь я или не отравлюсь этим супом. Нужно да, да. Вот, кстати, это один из самых, а, самых существенных вопросов, которые вот лично меня напрягали, когда обоняния не было. Я не слышал запаха пищи. Это очень важно, ведь мы сразу определяем, а вообще можно это есть или нет. Или это уже лежало, или там уже что-то ничего. Вот это на самом деле самый существенный момент, который меня тогда прям ну, прям так это, заботил и напрягал, напрягал. Я не чувствовал запаха пищи. И меня напрягало не столько сам факт отсутствия, да, потому что где-то подскудно я понимал, что окей, по среднестатистическим данным у меня через две недели это все вернется. Да, и как бы... Но когда у меня ошибло, я сразу начал пить э, витамины группы В угу. э, для того, чтобы все-таки подпитать нервную систему, рецепторы. Я месяц пил витамины В, вот, на всякий случай. И в нос брызгал там противовоспалительные препараты, стероиды местные для того, чтобы снимать воспаление. Но И я понимал, что у меня где-то недели через две, Бог даст, там, это обоняние вернется. Но вот пока его не было, самое существенное, что меня напрягало, я боялся есть пищу, которая не была, например, приготовлена дома вот вчера-сегодня. Это какие-то изделия, это что-то купленное в магазине, это еще что-то. То есть я с большой опаской это употреблял смотрел, и смотрел, особенно предвзято сроки, откуда это вообще появилось, что это такое. И старался чего-то лишнего не есть в этот момент. Вот это очень существенный факт. Но так и меняемся, понимаете? Конечно, мы становимся, вот, отсу, вот вам отсутствие обоняния, а мы сразу становимся подвержены отравлению. Малейшее мы что-то пропустили, на запах не определили, и все. Мало ли чего мы съели, а мы это не почувствовали. А если, конечно, обоняния нарушаются длительно, такие пациенты приходили, у которых не было обоняния месяц по полтора, конечно, вот вы говорите, а как мы меняемся? У них развивались различные невротические уже состояния, вплоть до неврозов, потому что, естественно, это напрягает, и это существенная функция, это окружающий мир, а мы его не можем понимать. Вот и все, вот ответ на ваш вопрос. Спасибо. Вот я сегодня ходила на почту и как раз хотела задать вопрос. Девушка рассказывала о том, что у нее уже год нет обоняния, целый год. Представляешь? После коронавирусной инфекции? Ну, говори, что да, да. Вот. Наверное, просто это была подготовка к прямому эфиру, потому что я зашла, там зашел разговор, я это услышала, и она говорит, что вот... Нет, вот. ну, конечно, сидеть и ждать, что оно появится при таком сроке, это уже неверно. То есть нужно прийти, как минимум, может быть, даже к нам в клинику. Угу. И мы попытаемся это обоняние восстановить всеми возможными способами. Потому что так как мы не знаем и не узнаем, на каком уровне это поражение то мы э, тут дадим и препараты центрального характера, которые улучшают мозговое кровообращение, и влияют вообще на нервную систему, стимулируют ее и так далее. Конечно, здесь нужна и консультация невропатолога обязательно, вот, для того, чтобы посмотреть какие-то другие вещи, а вдруг какое-то совпадение. МРТ головного мозга в этой ситуации обязательно нужно сделать, то есть определенный диагностический объем необходимо провести. Ну и потом, конечно, пролечить. Потому что год, чешь она ждет, ждет год. Уже ждать не надо месяц-два, и надо было уже бежать и все это обследовать и лечить. Иначе нервная ткань погибнет, и мы вообще ничего не восстановим. Mm, вот Конечно. Оно. То есть ждать нельзя. То есть, в любом случае, нет, ждать нет. не стоит. Ждать не стоит. А у вас обоняние вернулось в полном объеме? Вы знаете, мне все равно кажется, что оно немножко притупилось как говорили другие пациенты. То есть вот где-то в каких-то моментах я что-то не донюхивал. То есть у меня нюх был острее, чем сейчас. Ну, стоп, и есть как бы э, мнение о том, что нюх можно тренировать. То есть вдыхать эфирные масла да. вот, несколько раз в день, тренировать по 15 минут каждое масло. Но вы знаете, я когда это почитал вообще и посмотрел эту гимнастику нюхательную, но это, знаете, можно заниматься, когда ты, действительно ты работаешь на парфюмерной фабрике, это твой заработок, то можно, конечно, заморочиться такой громоздкой гимнастикой, которая будет у тебя отнимать пол, пол светового дня и половину твоего рабочего времени. Mm -hmm. вот. То есть тренировать можно, это один как из способов. Вот. Как бы давать возможность рецепторам вновь опять вспоминать, как бы Есть такая методология, но она достаточно громоздкая. Вот. А, а остальное это только вот какие-то медикаментозные методики. Ну да, я тоже все сосудистые препараты. И вот самое интересное у меня сейчас каждый день возвращается по одному какому-то запаху. Но иногда он возвращается, а потом раз и опять пропадает. И вот это вот okay. <смех> вроде я чувствовала, а тут опять не чувствую. И в том числе даже запах снега. Вот я его чувствую, а потом раз и не чувствую. И вроде как весна, а я не понимаю, что весна. Я думаю, вот, незадача. Меня единственное спасает моя селективная парфюмерия, вот, с, ну, вот действительно, которая долгосрочная, с натуральными эфирными маслами. Я вот на ней как-то немножко вроде выплываю. Вот, потому что не чувствовать запахов, это как это как, я не знаю, не чувствовать прикосновений. Мне кажется, это ну, да, и есть, Конечно. конечно, а, конечно. А, а у вас вернулись и, и плохие, и хорошие запахи. Да, у меня все вернулись. Все вернулись. Я Просто бы, немножко не... как бы Ну, чувствительность не такая теперь, как бы, вот не такая острая. Вот все равно чуть-чуть притупленно. А так все запахи, да? А какое, а какое время вы проходили лечение? Ну, сколько времени вы себя лечили? Ну, у меня не было его две недели. Угу. Но как его только отживало, я сразу начал вот эти Б пить, но пил где-то месяц. Не где-то, месяц пил, стандартный курс. Угу. Может, даже еще раз повторить, сейчас надо, чтобы еще подпитать. Может, еще улучшиться. А... Ваши пациенты, которые приходят с потерей обоняния, им возвращается обоняние после вот лечения? Которое... Вы знаете, у нас уже давно не было таких пациентов. То есть у нас сам эпидемический период пошел на спад. Угу. Уже все практически, у нас очень многие переболели, кто-то сделал прививки. У нас с коронавирусом, у нас практически не мы не сталкиваемся уже с этими пациентами. Если сталкиваемся, то редко, и то непонятно, коронавирус или нет, потому что все им переболели, за редким исключением. Да, поэтому, да. Мы, поэтому мы с обонянием, а, вообще у нас поток пациентов обонятельных он прекратился на сегодняшний день, их нет. И даже те, у которых были длительные потери, они куда-то у нас все исчезли, с чего можно сделать вывод, как знаете вы, как врач, что если пациент исчез, значит, у него все хорошо. Да, есть такая история. Поэтому, значит, можно сделать вывод, что у них обоняние тоже вернулось. А вот вы сказали, что при потере обоняния еще пропадает вкус. Вот я вкус практически не... Ну, то есть интенсивность вкуса, да, у меня пропала, но прям совсем вкус я не тяню. А я вам и сказал, что там будет притупление вкуса, не полная потеря. Вы mm -hmm. даже это можете прочувствовать на себе при банальных ОРВИ, когда острый насморк, вы ничего не чувствуете, отек, сопли текут, и вы вкус почти не чувствуете, у вас сильно притупляются вкусовые ощущения. Это тот же самый механизм, потому что обоняние и вкус очень сильно завязаны друг с другом. Поэтому такая, это физиология. А вот нам тут задают уже четвертый одинаковый вопрос по поводу, у кого пропало на 3 месяца, на 4 месяца обоняние, что делать. Вот Лев Борисович вам сказал, что витамины группы Б и на прием. К, к... Но к... лучше сказать, что ничего не делать, потому что если такие длительные потери, такие пациенты требуют до обследования МРТ головного мозга обязательно. Осмотр у толеренголога обязательно. Консультация невропатолога обязательно, и дальше мы уже тогда будем думать о лечении, о тактике, угу. чтобы там не налечить ничего лишнего. Но я так понимаю, это основные рекомендации. У кого-то еще есть вопросы? Мне кажется, все основное мы обсудили. То есть, по факту можно вернуть обоняние, но интенсивность лив Борисович не обещает пока, потому что <laughs> не сильно отдаленных результатов. А, вопросы те, кто нас смотрит, слушает. Есть какие-то еще вопросы простили сохранить эфир на этот вопрос я отвечу так, да, мы его сохраним но я его выложу немножко попозже и на ю и в инстаграм в том числе какие рекомендации ли вы еще можете нам дать для того чтобы беречь свое обоняние и но ну, я и бы хотел это... дать знаете все-таки рекомендацию более широкого характера, не только про обоняние. Это касается обоняния, это касается любых других наших функций зрения и обоняния, отсязания, голоса, слуха, зубов и так далее. Не надо никогда тянуть с походом к врачу. Нужно вовремя обращаться за консультативно-диагностической помощью и не затягивать. Потому что а, большинство тяжелых ситуаций виной все равно в большем проценте это сами пациенты, которые поздно обращаются к специалистам. А когда вы обращаетесь к специалистам, тут еще один, одна рекомендация. Никогда не обращайтесь к первым попавшимся специалистам всегда да. все-таки промониторируйте, если это там наша фониатрия вы промониторируйте а кто работает на рынке да? кто с кем работает с артистами, куда они ходят если это стоматологи, ортодонты да? там и так далее посмотрите их, внимательно изучите потому что сейчас конечно со специалистами просто беда в любой сфере, да. поэтому обращаться нужно как можно скорее при возникших проблемах, но обращаться нужно а, все-таки после определенного мониторинга, не идти к первым попавшимся врачам и, главное, не гнаться за дешевизной. То да. есть надо понимать, что и хороший врач может быть дешевый и за дорого вы можете попасть к авантюристам. То есть это не показатель – дорого, дешево. То есть если вы отдадите, то есть люди у нас, многие вот ищут где дешевле, а в конечном итоге они обойдут 5 этих врачей там, где дешевле, и оказываются там, где вроде как было дороже, но в итоге уже потратили в четыре раза больше, чем да. потратили бы с первого раза. Вот эта психология непонятна ни мне, ни другим врачам и всем менталитет. Же... Да, поэтому я призываю в этом плане как-то скорректироваться пациентам и вот... Подумать об этом. Других рекомендаций у меня больше нет. А можно я вопрос задам, свой профессиональный, врач-парадонтолог-ортопед? Потому что, не знаю, когда мы в следующий раз с вами встретимся, пусть это будет всем бонусом. Почему, когда я лечу людям парадонтит, которым они страдали много лет, и у них было снижено обоняние, возвращается обоняние в течение двух-трех недель? Просто как пародонтит, да, воспаление в десне, в кости влияет на обоняние. Потому что мне пациенты прямо говорят, я после вас не могу там в электричке ездить, у меня настолько все обострилось, я чувствую, что там происходит за 50 метров. Вы знаете, очень интересный, конечно, вопрос, действительно, прям интересный. Угу. Я так предполагаю, что здесь может быть связано с двумя моментами. Ваш-то он тоже, тоже, извините за нескромность, припахивает? О, там вообще есть целый спектр ароматов. Вот. Поэтому, как вариант, может быть, он перебивает все остальное пациенту. Но пациент с ним свыкается с этим запахом, со своим же. Но он все равно в обонятельные зоны попадает. Эти как бы пакучие летучие вещества. И у пациента все остальные просто запахи притупляются. Поэтому он их не чувствует. Это как один из вариантов. Второй вариант, это все-таки так, как все это взаимосвязано, рот, нос, это понятно, все взаимодействует и взаимосообщается. Может быть и передается воспалительный процесс, потому что это все-таки инфекция, это воспалительный процесс, который может распространяться на полость носа. И, может быть, там возникает воспаление и отек, в том числе в обонятельной зоне. Mm -hmm. И, соответственно, у человека притупляется сама функция обонятельная из-за воспалительного процесса. А, может быть, здесь два механизма действуют одновременно. У меня такое предположение. Mm -hmm. Надо нам как-нибудь вот эту тему тоже обсудить, потому что, мне кажется, это прям тоже интересно. Воняние. Что-то вас об Давайте, может, про голос поговорим. Нет, про голос у меня к вам отдельная большая тема, потому что я сейчас углубленно занимаюсь прикусом, и вот мне вообще стало очень интересно, что при поднятии прикуса изменения положения челюсти, да, то есть меняется и голос. Да, все будет на мышцы передаваться. Вот, потому что у меня к вам на самом деле очень много вопросов на вот, этот час. И если вы не против, мы можем просто сделать отдельный эфир про голос, потому что э, это, как, как выяснилось, еще и заболевание горла. Есть у меня еще желание сделать с вами прямой эфир про э, запах изо рта, потому что это может быть мое заболевание и ваше профессиональное э, все-таки вот это вот. Э, да, стезят. Да, хорошо. Тогда мы с вами сейчас после эфира договоримся. Обязательно. Мы запланируем прямой эфир. Окей. Про голос. Большое спасибо за приглашение. Все, Будем тогда... и дальше встречаться в эфире. Да. Нет, ну я к вам приеду обязательно. Ждите меня скоро в гости. Давайте. Все. Ждем с удовольствием. Так что всех приглашаю, я приглашаю к вам на прием, потому что Лев Борисович действительно очень крутой доктор, которого я вообще с удовольствием рекомендую своим пациентам. Поэтому записывайтесь на прием, если вы не можете вернуть свое обоняние, проходите обследование и решайте свои проблемы. Желаю здоровья вам, вашим близким и делитесь нашими видео тем, кому они важны всего доброго до большое спасибо и я присоединяюсь к этому всем пожеланиям и вам всего самого доброго до свидания